Дамир, Дамир, Выбери все карты Где ты, Том, Нет Я просто хожу пингую по карте ты не Ой я кого-то пацаны я убил, я убил Ой Это я знаю Дамир ну, на колонках играть, ты что, не понимаешь, что ли? А, да, колонки. А так, я разговаривал, я через не попал. Ой, я думал, через попку. Через пошли в этом такой. Так, я буду. А Матвей, кикни батов. Я кик на бат. Да, и до мира тоже нормально заходи Кто, а, а восьмого в 8 добавил? меня приглашать. дай бут мне стань сюда, стань сюда не все не стой я застрял в молике понимаешь я Макс, я в молике застрял ты чё, Да ты про лава. Да у меня пинг подскочил, минус 87 Желка Хорошо, что не давление дали Димпл, димпл, а Да <кажется>, О, давай один, давай один. По ноль. Сейчас одновременно убили. <съех> <съех> <съех> Трендеры. <это и> <съех> <съех> Я нас, Артём. Где резня? Давай резню. Блин, заметили. <съех> вас спалили. <съех> <съех> Нет, вас заметили. Так ну как его убить? А? <съех> <съех> Он <съех> тут... Валим <смех> <Парень. смех> Их нам быстрее Там один есть Бомбу спалили Ну правильно, это же <смех> Поздно Давид, я, я тебя я спас Спасибо Вре Время романтики <смех> <смех> <смех> Я Давида закрыл С самим собой <смех> Малой, а где Саня? Чего молчи? молчит? Да он тут же да нет, нет, он молчит. Я бубу. Да он не молчит, он же. Ай, я посрать забыл пойти. О да. Сейчас идем сюда, идем сюда, идем. Смотрите. А что сиди, сиди бы плохо. Смотри, смотри, смотри до сиди Он пролагивает, бежит. Это вообще-то желтый А, желтый. Так, ямы. Ну, с... да. ну ямы. Че тут забрал? Яма, яма, Да есть. Я... А их там два было. Да, немало. Ну, два, вапера стоит просто. Ха-ха-ха. Матвей, которого раза три епса убили. Ха-ха-ха. Смешно, а ну. Смешно вам, да, смешно? А мне его ч. Ч, баты Надо, играем? Давайте. Нет, Сначала, не ну, я знаю, мы тут будем играть. <смех> на офисе, блять, когда встреча, мужики. Ладно. А это ты долбь, какой Гинси? Да, какой Гинси, нафиг? Нафига нам задали на понедельник? Хорошо, я понял. Вот все попало, что надо было попасть. Если бы наш нет, мы можем затащить его давно. Поэтому зови его, баком слит. Да, мы не уверены в нормально. А, а, еще двое. Слева сейчас будет. А, слева, слева. А, слева сейчас будет. А, слева. слева сейчас будет. А, слева. Слева. А я что говорил? Ахун животное. Ну пусть он идет. Ну, выходи. А? А ч ⁇ он не чекнул? А это что? Тихо-тихо-тихо-тихо у меня пингует. А, вон он. Сейчас... секунду осталось минус 60 Возьмите срочно. Я было его давно нажимать. За ВДВ. Они сдались ю ВОН, окью ВИН А чё меня не повысили? А ты чё, должен что ли? Ты чё, попуск? А в смысле? О, мне змеиный укус упал, прикольно Подожди, а, подожди а если кто-то против вас сдается, тогда это не засчитывается как победа, что ли? Засчитывается А почему у меня в ваших матчах нету рекорды? еще не прогрузилась серьезно они сразу загружаются? да... 40-25 40... 25... 40. 25. Что случилось? мы победили малой смысл? хахахахаха ну вы... как вы три раунда подряд слили? в че ровлитье? а вы меня кихнули ты тупой да ну как вы прозрали? А, О, а я тебя знаю. А вот это мой новый ролик по Counter Strike Global Offensive. Даже сказал бы, вторая часть. Где присутствует? Все те же люди, либо новые. Я надеюсь ролик тебе понравился, потому что полуролика просто чел угорает. Друг мой, в описании для тебя есть хорошие ссылки. Дискорд, Инстаграм и прочее. Хочешь подписываться? В Дискорде мы часто сидим, я в том числе. Вот недавно играли в Гартикфон. Было весело, прикольно. А теперь пока!